всем привет с вами владимир шемик нахожусь в мармарисе и мы гуляем с супругой по этому интересному городу сейчас мы находимся возле старого города старой части города мармариса и постараемся вам показать как это все выглядит значит вот мы заходим на какую-то улочку такую вот смотрите она узкая и вся в таком вот стиле там моя супруга делает уже фотосессии вообще класс ну, прикольно и кстати что еще прикольного вот мы шли гуляли Перед этим мы прошли там много по набережной, там по различным улочкам. Значит, жарко. Вот жарко и парка. Мы сюда зашли, и здесь реально вот чувствуется прохлада. А вот смотрите, вообще прикольно, круто. Что это такое? Надо посмотреть, что это. А, а это не туда, не крепости? Не, это какой-то тут ресторан, бар. Вообще круто, прикольно. Тут закрыто. А, это вообще, то ли тут живут. Интересно, смотрите, как это все выглядит. Круто. Место необычное. Ресторан и бар. Но тут уже закрыто. А, это, наверное, какой-то ресторан морепродуктов был. Там он, вывеска с различными морскими обитателями в виде рыб, лобстеров, креветок и тому подобное. Пойдемте. Так, спускаемся, идем дальше. Ребят, я не знаю, как бы, я вот таких видосиков в интернете не встречал. Надеюсь, вам это... Ну, полезная понравится эта информация кстати постараюсь в описании отметить геотеги то есть скинуть ссылочку на это место на google карте то есть если вы захотите приехать сюда прогуляться по этим улочкам сделать интересную необычную фотосессию чтобы вам это было легко найти я сделаю ссылочку на это место в описании к этому видео так что всегда в моих видео заходите в описание и там иногда бывает часть полезной информации ну а некоторую информацию друзья я еще буду размещать в группе форум туристов форум туристов в фейсбуке так вот, друзья, насчет этой группы форум туристов в Фейсбуке, для чего она была создана? Создана она для туристов, для путешественников, для отдыхающих, для ну, всех, кого интересует вопрос связанные с путешествиями. Для того, чтобы вы могли там оставить, именно вы могли оставить отзыв, реальный отзыв о месте посещения, положительный, отрицательный, неважно какой, но желательно, чтобы он был правдивый. вот Поделитесь информацией от ваших путешествий в этой группе. Добавьте их картинки, фотографии, там, где вы отдыхали отелей, места, то есть интересные места, расскажите про это, задавайте вопросы, чтобы другие участники этой группы подсказали вам, исходя из своего опыта, то есть эта группа палочка выручалочка для путешественников смотрите буду стараться туда добавлять много полезной важной информации чтобы все это вы использовали для того чтобы у вас были только самые лучшие путешествия в вашей жизни так что ребят ссылочку на группу форум туристов в фейсбуке я обязательно добавлю в описании к этому видео заходите Фейсбук, переходите по ссылке, вернее, и добавляйтесь в группу. Будем стараться сделать ее полезной и интересной. Кстати, по поводу еще некоторой сути этой группы, буду максимально всеми путями стараться ее держать некоммерческой направленности. Почему? Чтобы туда не, ну, как бы имеется в виду чтобы не было там различных реклам продаж вот тому подобное чтобы было реально как бы полезная информация для путешественников ребят что-то мы тут забрели уже меня он марина ищет уже как в фильме люди вообще класс Марина нашла интересную стену, красивую. Ну да. Если бы еще не кондеры эти, вообще шикарное место для фотосессии. Ну а мы продолжаем дальше движение по этим нереально интересным улочкам, ребят, в сторону крепости. Я не знаю, будем мы посещать ее сейчас, либо не будем, потому что... Мы сейчас, так там вход платный, я не знаю А, у нас же пайпас есть Точно Ребят, еще такой вот Ух ты, вообще класс Тут просто, ребят, место, тут место Для инстаграма это просто Застрелись, просто, ребят Тут реально каждый метр Это площадка Для самой крутой фотосессии Ну вот смотрите, ну просто круто Я офигевший Поворачиваемся тоже просто круто ребят ну нужно брать сюда серьезную технику для фотосессии и просто разорвать ваш instagram крутыми фотками и попробуй еще докажи что это турция как будто здесь ты находишься где-то вот в древней греции вот что-то такое как-то оно мне напоминает так ребят мы все продолжаем движение крепостей, мы не знаю, нужно и налево пойти, и направо пойти, ну просто нас просто разрывает от этих улочек. Мне очень нравится, я вот тут кафешки есть именно представляете ребят вот в этих улочках я вообще не представляю каким образом сюда попадают туристы в эти кафешки Наверное, просто вот так вот гуляют гуляют там делают фотосессию и увидели эту таверну либо кафешку ресторан заходит наверное, так по другому я не знаю то есть но улочки вообще смотрите белая улица такая красивая и Такие вот цветочки. Ребят, я честно говорю, я не знал про это место. вот Я никому не рассказывал за это место. Ну и мне никто тоже не рассказывал за это место. Мы вот просто гуляли по Мармарису и чуть-чуть свернули. И попали вот в необыкновенное место в этом городе. Да, конечно, с колясками вот здесь Да, смотрите, такой вот момент В принципе, по всему городу Мармарис, Ну, практически везде есть пандусы Но это не касается этого места То есть, видите, тут с коляской, конечно, очень неудобно Много ступенек Длинных, коротких, но очень много ступенек И, конечно же, ну, с ребеночком, с коляской Это будет нелегко погулять по этим улочкам так нужно найти мою любимую супругу а то она где-то уже зависла на очередной фотосессии прогоняет меня говорит там фотосессия ребят ладно давайте посмотрим что здесь ниже да конечно если кто-то не любит фотосессии к примеру там жена любит фотосессию, а мужчина не любит фотосессию то тогда лучше сюда не идти тут вы прилипните на очень долгое время ну и либо вариант за где-то в таверну и и и провести это время с, с напитками возможно алкогольными наконец-то она вернулась, друзья. Все, это пойдемте. Рай это рай для инстаграмщиков. Так, мы уже вроде бы подходим к крепости. Так, да, вроде бы она или не она. Сейчас мы это узнаем. Ну, тут, конечно, сувениров куча магнитов. Я думаю. Так, сколько? Значит, один магнит, две турецких лиры, три магнита на 5 турецких лир. Вот он музей, крепость. Сейчас мы узнаем, что тут, почем тут. Смотрите, значит, время посещения с 8:30 до 18 Ну что, друзья, на этом видео заканчиваем, и в следующем видео будем показывать, наверное, вам этот музей. В общем, друзья, показали вам необыкновенный Мармарис, Ребят, я сам в шоке от того, что я увидел, сколько таких вот улочек необычных, красивых. Как тебе, кстати? Классно. Фоток буду перебирать сегодня весь вечер. Вот, то есть место для инстаграмщиков, то есть это рай для инстаграма. Тут будут нереально крутые фотки на различный мотив и с различными всякими пейзажами имеется в виду ну, не пейзажами, а вот мест очень много для того, чтобы сделать классные фотки, ребят. Очень классные, да. Очень Главное, классные. Чтобы муж был нервами крепкими. Вот, ребят, пишите ваши вопросы в комментариях под этим видео, задавайте вопросы, либо пишите отзывы и различного рода. Значит подсказки, может быть вы что-то где-то видели, обязательно поделитесь вашими мнениями в комментариях под этим видео. Подписывайтесь на канал, до новых встреч! Ну, пока что проходим А там посмотрим Ух ты Тут что-то совсем уже Тупик, что ли? Не знаю, сейчас это узенькая Нет, можно... Вау, друзья Самый узкий проход в Мармарисе Расстояние, наверное 50 сантиметров ну, может чуть больше вообще прикольно не бойтесь если что вы здесь не забудетесь сложности в этом нет если вы где-то начали кружить не можете понять куда вам идти просто э, старайтесь идти в направлении сторону моря вот оно Море, вот она, набережная Вот легко и просто выйти из этих колоритных лабиринтов